Всем привет, дорогие друзья, сейчас у нас быстренькая запись получается по данной платформе, по BitGet, а самое главное то, о чем хотел сказать, это Копи трейдинг, записывая быстро, без камеры, потому что хотел как можно быстрее донести вам эту новость в плане того, как она работает, как вы видите, здесь очень отличные есть трейдеры, которые прям мега плюсы делают, делают просто не знаю, какие-то волшебные иксы они делают. Поэтому, я думаю, с предыдущих видео вы уже все видели и поняли, как сюда подключиться, как выбрать себе трейдера. И, соответственно, как на этом потом просто, говорится, делать правильную инвестицию. Желательно раскидать, допустим, там сюда, сюда, еще куда-то. Да? Можно сюда, допустим, закинуть и потерять немного денег. В принципе, как-то так. Ну, как бы, Человечек есть один, который по этой теме сразу же начал заниматься, и как вы видите, мой трейд, он мне скинул скриншот, вы сами все видите, какие идут прибыли, в принципе, как бы за мега-иксами он, так понимаю, не гнался, но тем не менее, как бы, выбрал трейдеров и бабок поднял очень-очень даже хорошо. Поэтому, ребята, ссылки в описании, залетаем, выбираем трейдера, и все у нас отлично. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.